Привет от команды Surferner. В этом видео мы расскажем о сервисе Видеореклама и как с помощью него вы сможете получать клиентов или продвигать свои видео. Напомним, что такое Surferner. Surferner это большое количество реальных людей, которые находятся за своими компьютерами и готовы посмотреть ваше видео прямо сейчас. Это люди, которые уверенно владеют компьютером, интересуются заработком в интернете, пользуются электронными кошельками,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 Видео – один из самых эффективных рекламных инструментов, но только тогда, когда его смотрят внимательно и до конца. Тысячи пользователей Surferner с удовольствием посмотрят ваше видео за небольшую оплату. Многие из них могут заинтересоваться вашим предложением и купить, подписаться, зарегистрироваться, перейти на ваш сайт или канал. Продвижение видео в YouTube Просмотры вашего видео будут учтены в счетчике на YouTube. Когда ваше свежее видео получает тысячи реальных просмотров за короткий промежуток времени, то YouTube определяет его как интересное и добавляет рекомендованные видео, а также поднимает в топ поисковой выдачи YouTube и Google. Таким образом, наш сервис поможет вашему видео выйти на многомиллионную аудиторию YouTube. Это безопасно, так как видео во встроенном плеере на сайте Surferner смотрят реальные пользователи со всего мира. Точно так же, как если бы они смотрели ваше видео на вашем сайте или любом другом. Увеличивайте количество подписчиков своего канала. Зрители, которым понравится ваше видео, с удовольствием подпишутся на ваш канал. Это могут быть как пользователи Surferner, так и аудитория YouTube, узнавшая о вашем видео, из рекомендованных или поисковой выдачи. Вы можете помочь пользователям и разместить в кнопке под видео призыв подписаться и дать ссылку на ваш канал. Особенность видеорекламы Surferner в том, что пользователи смотрят ваше видео с удовольствием, ведь за его просмотр они получают деньги. Зритель еще до просмотра уже лоялен к вашему видео и готов его посмотреть. В отличие от телевизора или даже самого YouTube, эффекта неожиданности от внезапного появления рекламы нет, и внимание зрителя будет сфокусировано именно на вашем видео. Как это работает? Вы заказываете любое количество просмотров видео, размещенного на YouTube. Пользователи браузерного расширения Surferner мгновенно получают пуш-уведомления о новом доступном видео. Они переходят по ссылке в карточку задания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 После ввода капчи пользователь получает вознаграждение, и если его заинтересовало ваше видео, он может совершить нужное вам действие. Продолжить просмотр видео, если длительность больше таймера, перейти на ваш сайт или канал по ссылке в кнопке под видео. Еще есть защита от ухода пользователя с вкладки и скрытые алгоритмы защиты, о которых мы не говорим по понятным причинам. Таким образом, размещая свое видео в Surferner, вы получаете гарантированные просмотры, потенциальные продажи и продвижение вашего видео на YouTube. А сейчас мы покажем, как легко добавить задание и запустить показы вашего видео. Сначала покажем быстро, чтобы вы увидели насколько это легко и потом разберем все настройки и нюансы. Создаем задание, настраиваем, сохраняем. Пополняем бюджет задания, запускаем в работу и наблюдаем за тем, как пользователи смотрят ваше видео или переходят на сайт. Как видите, все довольно просто. А теперь разберем все тонкости настроек. Открываем раздел «Добавить рекламу» и выбираем тип «Видеореклама». Прокручиваем страницу вниз. Для начала нужно отметить, относится ли ваша реклама к категории 18+. Узнать об этом вы можете, кликнув по ссылке подробнее. В качестве примера мы будем рекламировать наш сервис рекламы в браузерах. Поэтому наш продукт не относится к категории 18+. Пишем заголовок видео, который будет отображаться в карточке задания. В нем можно написать какой-то полезный посыл, например, действие, которое вы хотите, чтобы совершил пользователь. Укажите ссылку на ваше видео, загруженное на YouTube. Наведите курсор на свое видео, кликните правой кнопкой мыши и нажмите «Копировать URL видео». Вставьте скопированную ссылку в поле. Укажите ссылку на ваш сайт или канал, чтобы пользователь смог совершить нужное вам действие, кликнув по кнопке «Под видео». Напишите текст кнопки. Обычно пишется так называемый «Call to Action» – «Призыв к действию». Например, купить, подписаться, зарегистрироваться или перейти на сайт. Выберите длительность гарантированного просмотра. Если продвигаете видео, лучше, чтобы пользователи его смотрели целиком. Давайте теперь перейдем к настройкам параметров ротации. Где показывать ваше видео? У вас есть два канала, где пользователи могут смотреть видео. Это раздел личного кабинета, выполнения заданий и раздел подарки каждый час. Выполнение заданий – это основной раздел, в котором находятся все задания. Подарки каждый час – это раздел, в котором пользователи могут получать различные подарки один раз в час или 30 минут при подключенном статусе премиум. В разделе «Выполнение заданий» есть возможность устанавливать просмотр видео до 10 минут. В разделе «Подарки каждый час» только 1 минута. Показывать одному пользователю не более чем. Установите этот параметр, если хотите ограничить количество просмотров на одного уникального пользователя. В некоторых задачах нужно ставить ограничение не более одного раза. Так вы охватите больше уникальных пользователей. Как видите, в этом случае эти две настройки становятся неактивными. Это логично, потому что настройка показывать одному пользователю не чаще, чем нужна только в том случае, если количество просмотров на одного пользователя больше одного раза. Например, если вы поставите не более пяти просмотров на одного пользователя, а параметр показывать каждому не чаще, чем раз в сутки, то ваше задание будет доступно пользователю один раз в день. И за 5 суток пользователь выполнит задание и посмотрит ваше видео 5 раз. Эта настройка нужна, если вы хотите привлечь больше внимания к видео или продвигаете видео. Это будет похоже на то, как люди смотрят музыкальные клипы. Если клип нравится, они могут смотреть его каждый день. Для продвижения видео мы рекомендуем показывать его одному пользователю не чаще, чем один раз в сутки. Но выбор за вами. Все зависит от целей вашего видео. Настройка «Показывать видео тем, кто уже перешел по ссылке» позволяет выключать задания тем, кто уже переходил по ссылке в кнопке под вашим видео, чтобы перенаправить бюджеты просмотра на тех, кто еще не видел ваше видео, и тем самым увеличить количество потенциальных клиентов или помощников в продвижении видео. Например, если ваша цель, чтобы пользователь заинтересовался и перешел по ссылке, то эта настройка поможет более эффективно распорядиться рекламным бюджетом. Настройка – максимальное число показов видео в минуту. Чем выше скорость, тем больше пользователей посмотрят ваше видео за единицу времени. При продвижении только что загруженного видео нужна быстрая скорость, чтобы помочь алгоритму YouTube определить ваше видео как интересное. Дальше вы можете настроить аудиторию пользователей по географии, добавив конкретную страну или несколько стран.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 Кликните предпросмотр и видео появится в том же виде, как это увидят пользователи в карточке задания. Следующий шаг это пополнение бюджета задания. Кликаем по сумме бюджета. Здесь будет указана итоговая стоимость за 1000 показов. Вы можете указать как количество просмотров, которое хотите заказать, так и сумму, на которую хотите разместить видео. Система автоматически рассчитает количество просмотров.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 После того, как пройдет оплата, возвращаемся на страницу «Моя реклама» и открываем в созданном блоке рекламы окно пополнения бюджета задания». Введите желаемую сумму и нажмите «Пополнить бюджет». Далее нажимаем «Включить показы» и система добавит ваше видео в ротацию, выбранной вами аудитории пользователей в соответствии с указанными вами настройками. Во время ротации видео вы можете изменять настройки,